уже 12 лет, вот 3 ноября будет, да, у меня 4 года сюда звали, потому что я говорила, у меня есть много специалистов, у меня был гинеколог, мамолог эндокринолог, иммунолог, кардиолог, последний был невропатолог, потому что гормональная терапия за 6 лет привела меня практически к инвалидности. То есть были затрамбированы сосуды и головного мозга и ног. Короче, я ходила как пьяная, постоянно качалась, падала куда-то, проваливалась, теряла память. Ну, картина была маслом а вот э, в конце концов вот после очередного посещения девеева да знаете такой ходила вот, благородицу спросила, чтобы помогла мне помощь пришла и опять пришла оттуда же откуда она и шла ко мне Вот думаю ну в этот раз надо благодарю господа богу что он открыл мне уши наконец я эту информацию услышала решила попробовать уже с первой недели у меня пошли результаты то есть у меня ушли вот эти вот спазмы в голове которые сдавливали голову как каким-то вот тисками да прошли вот эти вот приступы головной боли страшной от которой приходилось вызывать скорую помощь регулярно когда менялась погода но не буду о грустном, картина была очень сложной, да, вот поэтому потихонечку-потихонечку ушли все проблемы. Я посчитала вот так вот, если с головы до ног посчитать, около 20 проблем, да, с головой и с внутренними органами. Самая большая проблема была это с ногами, потому что начался вот вместе с климаксом начался гиперкератоз топ. То есть что такое гиперкератоз? Кератоз это когда настолько пересушенная была кожа, что вот когда ты становишься на ноги и слышишь, как под тобой трещит эта кожа вот заливала это все трещины вот этим вот клеем бфом ходила по врачам просила чтобы они мне помогли врачи сказали это неизлечимо, из, не потому что это аутоиммунные заболевания так как были проблемы с щитовидной железой это не лечится но максимум что может помочь это лазерное скальпирование то есть что такое лазерное скальпирование надо было счищать этот вот некротический слой который был еще на ногах да? Потом это все наращивать, таких процедур надо было 5, каждая 15 тысяч стоила. И самая сакраментальная такая фраза прозвучала, возможно, это поможет. Угу. Вот тянула два года, на одну из презентаций услышала, что женщине помогло наше постельное белье, про которое сегодня, не знаю, говорили, не говорили, не говорили. Вот, у нее была диабетическая стопа, и благодаря этому постельному белью у нее начала заживать диабетическая стопа. Вот, я этот момент услышала, как говорится, да, вот к нам информация идет, как говорится, в нужное время, в нужный час, сказали бы мне бы тогда когда-то, да, я, возможно, их не услышала. А у меня это белье было, я начала им пользоваться, через полгода без всяких садистских вот этих вот операций, да, я ушла от этих проблем, оказалось все банально просто, просто нарушилась, восстановилась, вернее, нарушенная микроциркуляция в конечностях, и начали восстанавливаться ткани, сами по себе. Вот на сегодняшний момент у меня нет лимфостаза, у меня нет гератоза. Я сегодня хожу на каблуках на высоких целый день. Поэтому, как говорили, я сегодня избавилась от этих болезней. И жизнь моя поменялась на 180 градусов, потому что не я сегодня хожу к врачам, а врачи приходят ко мне. Как вы думаете, для чего врачи приходят? Лечиться. Лечиться. Да, заниматься своим собственным здоровьем, потому что действительно у врачей гораздо больше диагнозов, чем у обычных людей, потому что у них на каждый чип, на каждый это, у них своя есть таблеточка, вот, поэтому очень часто врачи являются у нас самыми больными людьми, вот. Но ну, вот так вот в жизни происходит. хочу рассказать еще результат моей свекрови, потому что пользуются в семье все, и внуки, и дети, и свекровь. Мама, к сожалению, вот до такого счастья не дожила, вот ушла в 72 года, свекрови мои 82 года, вот я ее поддерживаю уже на протяжении 12 лет на этой продукции, у нее были серьезные проблемы с коленями, то есть человек не мог из дома выйти, потому что колени клинило и они не разгибались, приходилось ее волоком тащить до дома. Вот. То есть она была обречена на что? На домашнее заключение. То есть она не могла даже в магазин выйти, потому что у нее был страх постоянно, что она не дойдет до дома. Вот. И на этой продукции мы решили эту проблему. Вот в прошлом году она ездила из Астрахани в Томск. Да, расстояние. Можете себе представить? Да? Ухаживать за своей онкологической больной сестрой в свои 80 лет. Вот. Чему я не сказала, рада, что она, в принципе, сейчас в таком возрасте почтенном, да, находится, но при этом она, ее даже бабушкой нельзя назвать, потому что она трудоспособна, она любит эту жизнь, она проявляет интерес к этой жизни, она активно участвует во всех наших семейных делах, вот, это классно, когда ты видишь здоровых вокруг себя, близких тебе людей, это в разы радостно.